Всем привет, друзья! С вами Ирия. Хочу сообщить вам, что приближаются заветные даты нашего бронзового форума Easy Business Community, который состоится 29, 30 и 31 октября в живописной Анталии в Турции в отеле Адалия Литлара, в котором мы уже проводили наше мероприятие. И этот форум будет для участников с рангом бронза и выше. Но не переживайте, потому что у вас еще есть время получить эту квалификацию, если вы еще не бронза, и приехать на это мероприятие, потому что в этот раз мы готовим для вас незабываемые три дня. Это будет полное погружение в концепт. Также будут присутствовать наши производители с маркетплейса, будут присутствовать ваши любимые топ-спикеры. Это Светлана Белоус, Татьяна Войтович, специальный гость, которого мы пригласили а также спикер, с которым мы поговорим с вами сегодня. Это призер международного чемпионата и чемпион Украины по запоминанию больших объемов информации, создатель и тренер Центра развития памяти, создатель курсов «Суперпамять» и «Техника эффективного освоения иностранных языков», призер международного чемпионата по сборке «Кубик Рубика вслепую», Человек, обладающий супервозможностями и постоянный гость многих шоу, мероприятий. Феноменальный человек, обладающий феноменальной памятью. Это, конечно же, Алексей Бессонов. Алексей, здравствуйте. Да, добрый день. Алексей, очень рада, что мы вас увидим на нашем мероприятии. Расскажите, пожалуйста, с какой программой вы к нам приедете? Программа будет уникальная, интересная. Очень полезный будет мастер-класс, который я проводил онлайн всего лишь один раз. Мастер-класс будет называться «Мозговые карты». У этого есть разные названия – «Мозговые карты», «Карты ума», «Карты памяти». На самом деле, название не важно, главное – само содержание. То есть, что я научу наших участников делать? У нас же будет наш форум больше образовательный, много нужно будет запоминать. Ну, кроме того, в течение жизни тоже много вещей есть, которые нужно знать, помнить, уметь делать. И часто ученики жалуются, что вся информация в голове-то есть, но она какая-то разрозненная, все путается в голове. Так вот, мастер-класс «Мозговые карты» поможет структурировать всю информацию, которая была накоплена до этого момента, и которая будет появляться в будущем. Ну, это очень интересно. А вот в чем ее вот уникальность этой программы? Что будет такого, что больше нигде, кроме форума, не услышат участники? На самом деле сейчас в интернете можно найти информацию на абсолютно любую тему, просто я перерыл много информации, сам тренировался, сам экспериментировал, и на этом форуме буду давать а, только рабочие, действенные методики. Потому что в интернете есть плохие методики, хорошие, разные методики, но я буду давать только то, что я проверил на себе, и на этом мастер-классе прямо каждый участник а, нарисует две или три мозговых карты и на практике поймет, как это работает. Алексей, скажите, вот вы тренер, вы проводили очень много количество тренера, тренингов онлайн и офлайн, А вот как эффективнее, когда человек слушает онлайн или вот когда он действительно едет и вживую присутствует на этом мастер-классе? Да, действительно, много проводил занятий и онлайн, и офлайн, И вот я заметил, что когда человека я вижу именно вживую, он передо мной сидит, я вижу насквозь, и получается и мне легче давать ему информацию, и он больше получает. Просто когда онлайн, какая-то теряется доля не знаю, обратной связи, эмоции, какая-то вот теряет сейчас информацию через компьютер. А когда человек в аудитории сидит, он намного лучше воспринимает и больше запоминает. То есть в любом случае, если есть сомнение, ехать не ехать, конечно же, ехать и получать знания. А, расскажите, вот эти мозговые карты, да, это такая техника запоминания и структурирования информации. В каких вообще областях эти знания можно будут применять в жизни после того, как человек уже пропустит форму? Во всех областях жизни, там, где нужно запоминать или структурировать информацию. Если это школьники, они могут структурировать занятия в своей школе, студенты в институте, те взрослые уже по работе могут запоминать большие объемы информации. С помощью мозговых карт можно планировать свое время, решать задачи, проблемы, готовиться к презентациям. То есть там спектр действия очень большой. Вот такой вот интересный момент, когда я был студентом, как я к ним пришел, к этим мозговым картам, мы с товарищем искали э, способы работы с информацией, потому что в институте было много э, информации, которую нужно было запоминать. Лень было учиться, поэтому мы тренировали память и нашли такую информацию по картам памяти. И э, мозговые карты – это нестандартный вид записи. Обычно мы как ведем конспекты – слева направо, сверху вниз. Такой линейный способ записи. А мы на занятиях с товарищем, на лекциях экспериментировали и э, за лектором именно зарисовывали мозговые карты, и со стороны казалось, что мы занимаемся какой-то ерундой, просто рисуем и не делаем занятия. И нас несколько раз даже выгоняли, потому что преподаватель думал, что мы занимаемся не тем. Вот. Но мы пошли к начальнику факультета, с ним поговорили, сказали, что мы действительно занимаемся памятью, экспериментируем новую методику. Он нам разрешил рисовать мозговые карты и сказал с одним условием, что вы сдаете нормальный экзамен. Если сдаете плохо, естественно, про карты можете забыть. И мы сдали экзамены лучше всех. И поэтому нам после этого мозговые карты разрешили зарисовывать прямо на занятиях. А эти мозговые карты, они рисуются каждый раз для какого-то определенного случая или как вообще это работает? Дайте хотя бы небольшую такую затравочку. Это то же самое что и конспект. Конспект мы пишем каждый раз на лекциях. Да, планируем день каждый раз перед э, днем. И то же самое мозговые карты они рисуются тоже или на лекциях, на мастер-классах, на перед презентацией, при планировании дня, при решении каких-то задач. И они просто, эти мозговые карты, это такой запись информации, которая записывается на языке нашего мозга. Язык нашего мозга — это не цифры, не слова, а больше образы. И вот поэтому, когда вы нарисовали мозговую карту, есть много преимуществ, но это я больше на мастер-классе расскажу. Но главное преимущество — ее быстрее рисовать, чем конспект. И второе преимущество — ее потом быстрее повторять. И тогда информация, да, структурируется, и вот сразу видно, что нужно сделать, как повторить, как запомнить. Намного проще происходит процесс запоминания информации и ее структурирования восприятия. То есть вы на форуме прямо дадите участникам такую универсальную технику, которую можно использовать всю жизнь и вообще в тех областях, в которых им только захочется, правильно? Я сначала расскажу в теории, как это делается, покажу некоторые примеры. И потом на практике под моим контролем. Каждый участник нарисует две-три мозговых карты. А что, чем нужно будет запастись для мастер-класса, чтобы рисовать карты? В идеальном варианте запастись нужно будет цветными карандашами или фломастерами. Но если их не будет, ничего страшного, даже подойдет просто обыкновенная ручка или карандаш. Но желательно, чтобы все-таки были ручки минимум трех цветов, желательно, но не обязательно. И стандартные листики формата А4. Или блокнот тоже большого размера, чтобы развернуть, чтобы он был на вот такого такого размера, как листик стандартный А4. Супер. Алексей, а будет ли возможность у участников, которые будут на мероприятии, пообщаться с вами лично, задать вам их вопросы? Да, конечно. Я еще ни на одно мероприятие никогда никому не отказывал, поэтому все, кто меня увидит, найдет, поймает на мероприятии, конечно, пусть подходит. Я всегда рад сфотографироваться и ответить на вопросы. Всегда буду рад. А, под... Благодарю. Ну, может быть, вы хотите еще как-то от себя пригласить участников? И... Ой, по поводу мероприятий, да, хотел бы пригласить. Я вот по своему опыту, что касается мероприятий вообще любых, любой компании, увидел для себя определенные правила. Вот я бы хотел нашим слушателям эти правила озвучить и принять на вооружение. Первое, самое важное правило, которое касается мероприятий, звучит так, что нужно лично выезжать на все мероприятия компании. Эти правила нужны для того, чтобы достичь успеха вот в той деятельности, которой вы занимаетесь. То есть первое правило выезжать лично на все мероприятия. Второе правило на каждое мероприятие вывозить своих людей. И третье правило на каждое следующее мероприятие вывозить как можно больше людей. И вот тогда успех по-любому обеспечен. Благодарю вас. А, друзья, я хочу вам еще раз напомнить, что это действительно будет очень полезное и важное мероприятие. Это бронзовый форум. Бронзовый форум и для участников, у которых есть уже ранг бронза и выше. Но даже если у вас его еще нет, у вас и вашей команды есть еще время получить эту квалификацию, потому что форум состоится 29, 30 и 31 октября. Также вы можете заказать билеты на мероприятие в вашем бэк-офисе. И мы увидимся с вами, увидим Алексея, побываем на замечательных, потрясающих мастер-классах уже совсем скоро в Турции. Всем до встречи, Алексей, я вас благодарю.